всем привет сегодня будем жарить рыбу хек делать это мы будем без какой-либо панировки и кляра приготовленная таким образом рыба получается нежной и сочной внутри а сверху имеет хрустящую аппетитную корочку вкус и аромат готового блюда значительно отличается от характерного для этого вида рыбы гости ни за что не догадаются что перед ними обычный хек список ингредиентов которые нам понадобятся смотрите в описании под видео зачищенную от чешуи плавников внутренности и черной пленочки рыбу нарезаем порционными кусочками толщиной один полтора сантиметра делать это лучше всего пока рыба мерзлая так кусочки получатся ровными и аккуратными затем даем рыбе полностью размёрзнуться если позволяет время размораживать лучше в холодильнике Дальше промакиваем кусочки хека бумажными полотенцами тщательно со всех сторон и приступаем к жарке. Ставим на огонь сковороду, растапливаем в сливочное масло. И выкладываем туда рыбу. При этом не солить, не перчить ее не нужно. Закрываем сковороду крышкой и жарим на небольшом огне 5-7 минут до образования снизу румяной корочки. Затем рыбу переворачиваем. И только теперь посыпаем солью, перцем, кориандром, тмином и сушеной петрушкой. Снова накрываем сковороду крышкой и продолжаем жарить еще 5-7 минут. Если масло в процессе приготовления выжарилось, кладем несколько кусочков прямо на рыбу. Как только на второй стороне получится хрустящая корочка, перекладываем кусочки хека на тарелку, чтобы рыба не пересохла. Вот и все. Очень вкусный жареный хек готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Такую рыбку лучше всего подавать к столу с ломтиком лимона или же с каким-нибудь кислым соусом, например, ткимали и залычи. Рецепт вкусного ткимали смотрите в подсказках, ссылка также есть в описании под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик.